Всем привет, меня зовут Алина, мое зрение до операции было минус 2,25, очень много лет мучилась с линзами, с очками, и настал, видимо, какой-то момент кипения, когда э, линзы настолько стали приносить дискомфорт, что э, мой страх перед коррекцией лазерного зрения уже отошел на второй план. Конечно, все это время я очень боялась, э, думала, что это ужасная процедура. Вот. Но оказалось совершенно все по-другому, это абсолютно комфортная процедура, нет никакого дискомфорта во время нее, вот, и после нее ты сразу нормальный обычный человек, может быть там неделю еще как-то сфокусироваться сложно на объектах, но по крайней мере ты сразу видишь результат и радуешься тому, как тебе стало легко и просто жить, и не нужно каждое утро ковыряться в глазах, вот, а вечером э -э -э, от сухости лезть на стенку. Вот, поэтому всем очень рекомендую, клиника прекрасный сервис, очень добрые, отзывчивые, милые врачи и весь персонал. Я очень рада, что мои друзья порекомендовали мне сюда обратиться. Честно, абсолютно не какой-то вынужденный отзыв, очень искренний, и я правда рада, что попала сюда.